Ты как-то вот непоследовательно ставишь эти вот вчера, я, блядь, заебался искать где что Так, секунду. Видео сверху, дальше идут три картины ага. из вашего текста Сейчас. и прогулки. Все, ага. Так, картины где? Да, да. Подожди. Картины. Так, мы Раз... в эфире. Ага. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 21 февраля 2017 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев со мной в студии Сергей. Вещаем мы из э, Московской области, из поселка Лохино. До новой исторической эпохи осталось. 256 дней. Очень хорошо. Скорее, Буш. Так, и значит... Э, тут вот нам письма пишут. Э, написали мне еще... Ага. про прогулки свободных людей, но просят не зачитывать вслух, сказали, что надо только час Х или час Х сказать. Я вот говорю час Х, да. А что я хочу показать этим людям, чтобы они поняли? Хочу показать вот э, то, что было в воскресенье, то, что вчера нам Алексей привез видео. Вот там звук все есть, да? да? Тогда давай включим. Это я к тому, что вот сейчас вы посмотрите это видео. Оно, кстати, нарезано там гораздо больше, гораздо интереснее. Я к тому, что мы объявляем конкурс вот в связи с этим видео. Вот Леша уже как бы начал побеждать на самое красивое общение с представителями власти. За первое место 20 тысяч, за второе десять, за... 3 пять. Вот Леша, мне кажется, если никто не перебьет, Леша уже победил. Потому что я в жизни видел много, как общаются с представителями власти. И в эфирах да, там, на видео пока. Вот, посмотрите, там, как, как, как это, поход за Священным Гралем, посмотрите, как он меня репрессирует. Да? А здесь мы видим полицейские. Особенно там в самой полиции, там капитан такой сидит, он разговаривает, этот капитан как задержанный, как будто его за взятку поймали, притащили, допрашивают, сейчас будут молотить его здесь уже, там выбивать показания, и вот так ведет себя капитан, то есть они боятся, прям очевидно совершенно, и один человек смог напугать такую толпу ментов, это прям 5 баллов, давай посмотрим. У меня задержки? Да, я же еще раз повторяю, что дана ориентировка на данную автомашину. По ориентировке по, -по, по ориентировке? По ориентировке, ну, посмотрели Делику, э, при чем здесь э, Нам проехать да, в э, это... ГИБДД, ага. Снять объяснение полностью Проехать в ГИБДД, снять объяснение, вот По ориентировке Осмотрят вашу машину, да, возьму с вас объяснение ага. Все, мы едем Осмотрят, осмотрят что? Машину. машину, для машину, устранения противоречий посмотрят да. машину Ну, осмотрите Документы у вас? Да Мои, да? Да, совершенно верно у меня? Да, я уже вас, страховку и... Совершенно верно Все, выясняйте Выясняем, Мы сейчас Выясняем. база Выясняем. данных Выясняйте, я с вами никуда не поеду, я этого не должен делать, Вопросы просто есть как президента из... Еще одна машина. Ну, плюс риски. Ничего не делать. Вот. Так, где да, рождения? рождение да, это все поднимать. 10-11. И сравнивать. И и 10 ребята будут отвечать по, по закону. Так, место рождения правильно? Ел Гава, да? Ел Гава, ел Гава. Уфина, здравствуйте. МВД по городу лос сержанта Лещенко. Вы кто? У нас сержант Лещенко. Ориентировочка была. Только Утром. что с ГАИ. Ну, что? Только что съеду с ГАИ. Вас уже доставляли? Да? Не могли бы камеру убрать? Не, не могу. Друзья, ну, слушаю, вы да. Вы только тангали? что с ГАИ еду. Здравствуйте. здравствуйте. Ну, знаете же меня, инспектор ДПС. Страшен от полиции Белоголов. Белоголов? Конечно. прикольно белоголов но ну, еще одногодки ой не одногодки а в один день родились даже в один месяц 10 ноября да, что? да блин О, А? ну конечно так. здесь вот три скорпиона Да выключи Описание это всех взяли пацанов, парней-то, парней всех взяли, остановили, говорят останавливали, всех переписывали. Я знаю, это очень законно, это не, законно. Я не знаю Это вы, наверное, всех останавливали, это, ну, которые ехали на митинг? Останавливали? Да. Кто останавливался, они стояли себе стояли. И, а они просто сами Сейчас, всей... Я тоже телефон включу, хорошо? Давайте, Давайте ну чтобы интереснее было. Четвертая остановка за два часа четвертое задержание за два часа первое первых три гусуриски здесь е... проверяют проверяют все документы едем сдавать анализы едем сдавать анализы да. И поехали все пытаются пытаются чтобы я не попал все таки в этот на прогулку или куда они там боятся что на не попал. митинг или на митинг да Четвертый раз за два часа. Четвертый раз за два часа. часа. часа. часа. Рядно похоже на кого-то реджентивиста. Михайлов. Михайлов. прошу, что ли, ну приводить. Михайлов. Вот задержали на, получается. Вот теперь, да. да, значит, ну нарезал видео не я там гораздо больше интереснее вот капитан не попал поэтому сереж я прошу все что там лёша записал отдельно выложите на канал потому ну, что да, да. капитан там такой хороший вот там где подполковник какие то там сведения собирает а там еще капитан сидит вот это просто это надо видеть этого капитана это обязательно надо показать то есть а вот Нужно, я прям очень коротко поясню, просто, может быть, кто-то вчерашний эфир не видел и не понимает, о чем речь. Это наш соратник, который ехал из Осурийска в Владивосток на митинг. Митинг посвящен как раз вот этому Эри Глонасу, который... Эра Глонасу, да. Вот должна эта система быть установлена на всех машинах, соответственно, все праворульные, которые приходят, на них ничего этого нет, а поэтому их нельзя там продавать, ставить на учет. Ну, в общем, одним словом, выживают население с Дальнего Востока, просто выдавливают население, чтобы заселить китайцами. И Леша поехал на этот митинг, и его четыре раза задержали. Четыре раза, представляете? И вы, вы видели, в общем-то, как он ехал один, как он себя вел, и, в общем-то, это очень достойно. Мы сейчас к выходным опубликуем памятку, как каждый из нас должен себя вести с ментами обязательно, и все будет нормально, да? И вот Алексей, в общем-то, тот человек, которому адвокат не нужен, он так всех замандирит там. Они, они уж хотели от него отделаться, если бы не те КГБшники, которые просили его подержать полтора часа. Не, не, не много, не мало, да, то есть на словах менты объясняли, что, ну, извини, просили тебя вот по полтора часа здесь подержать, вот такие дела, так что напоминаю, у нас марш, немцовский марш будет в 13 часов в воскресенье, Страстной бульвар 5, все приходите, мы напечатаем такие бейджики специальные 5 11 И подходите, берите, приклеивайте, чтобы мы видели друг друга. Вот, поэтому, значит, мы там будем обязательно. Я там буду. Я точно там буду, если жив буду. <с pense> вот. и... Основатель компании SpiceX, Илон Маск, считает, что развитие... развитым странам придется перейти на систему базового дохода из-за грядущей автоматизации, которая уже в ближайшем будущем приведет к массовой потере рабочих мест. Да, вот Вредный Лев мне такое письмо прислал, написал Айда Мальцев, Айда Сукин сын, о том, что мы все эти события, в общем, давным-давно предсказали, еще я не знаю там, как только, ну, предсказали -то очень давно, а говорить начали в 13 году, вот Илон Маск говорит о том же самом, я думаю, что и в 13 году он тоже самый, как и мы знал, потому что это не особое какое-то такое ванговское знание. Тайна. Да, тайна. Это понятно, что в будущем право работать будет у избранных, а у остальных должно быть право на бесплатную медицину, бесплатное образование, на достойную жизнь. Право на достойную жизнь, на занятия творчеством и так далее. Не на то, чтобы платить за тунеядство Современный человек в большинстве своих случаев, если он не алкоголик и не наркоман, не может быть тунеядцем по определению. Он столько выполняет общественно полезные работы, да, вот по Фрейду оговорка, да, имея в виду общественно полезную работу, ту, которая вредит Путину. Даже, как это не парадоксально, но те ребят, которые кричат, Спасем спасите Путина, Путина, спасите Путина. Они топят этот режим, они уничтожают эту систему. Поэтому, в общем-то, я думаю, будущее предопределено. И не только Маск или там Мальцев его видит, это будущее. Ну, жаль, что его Путин не видит. При падении самолета на торговый центр в Австралии погибли пять человек. Да, вот и когда такие вещи происходят то появляется масса скептиков, которые говорят, а ходи пешком, ходи пешком, Бог для того человеку крылья не дал, чтобы он не летал. Нет, человек будет летать, и, к сожалению, будут такие вещи происходить, но они будут миминизироваться с тем, что человечество будет развиваться. Вот мы видим сейчас в Китае, сделали вот эти квадрокоптеры, такси. Они пока могут в воздухе 25 минут, 20 минут даже держаться, не 25, в связи с аккумуляторами плохими, ну, не очень емкими. Когда будут емкие аккумуляторы, это будет как в лифте, сел в беспилотник, нажал кнопку, куда тебе надо, и он тебя отнес. Да, будут, конечно, аварии, безусловно, мы видели, что да, даже гугловский этот, э, беспилотный автомобиль в автобус врезался. Такое будет, но это все равно будет реже, чем вот человеческий фактор. А на юго-востоке Москвы загорелась детская школа искусств. Да, очень много сейчас происходит с культурными учреждениями проблем. Ну, все из-за того, что средства разворовывают, недостаточное внимание всему этому оказывается. Не до того. Ну, не до того властям. В Москве умер застреленный в тире подростком инструктор по стрельбе, оказывается, вчера ранен был инструктор по стрельбе, причем утверждают, что подросток намеренно в него выстрелил. Обычно подростки в тире стреляют сами в себя, но ну, это такой вот обычный вариант суицидно. Здесь видишь, как-то он выбрал другой путь. Машина с ребенком внутри эвакуировались парковки в Иркутске. Да, комсомол называется, комсомол, с двумя в Иркутске, да, и вот с этого комсомола эвакуировали с ребенком, ну и в Саратове эвакуировали, и в Питере, и в Москве несколько раз, в общем, это классика. А на Эльмаше на коляску с ребенком упала глыба снега, это произошло в Екатеринбурге, ребенок пострадал, и в общем, ну, продолжается вот это падение снега на детей. Мы видим, что это просто какая-то напасть, да. Сосульки падают почему-то на коляске. И вот э на жительницу Киреевска упала сосулька. Ну, в общем, сейчас начинается тайне и будет падать снег очень, <свы> очень активно. Поэтому люди пусть будут аккуратны, По потому что коммунальные службы все равно не будут заним заниматься ничем. На Ставрополье семья отравилась угарным газом, погиб ребенок, опять, в общем, то же самое, ничего, как говорится, нового, все, все совершенно одинаковое, поэтому, когда говорят, что вот власти делают все возможное там для чего-то, я скажу, они не делают вообще ничего, невозможного, не невозможно, ничего не делают. Тулячку сторожа отравили ядом для отлова собак, в общем, такие жесткие вещи начались. Мы видим, что очень много отравлений И во время отлова бродячих животных Сторожихи по неосторожности попали в ногу дротиком со снотворным. Так что сейчас я так понимаю в реанимации Отсюда арестовал на два месяца взявшего в заложники свою семью москвича Ну я думаю, что тому москвичу самое место в институте сербского вообще-то да, Ну, по крайней, по крайней мере, для установления того, что с ним происходит. А вот то, что происходит сейчас, очень странно. То есть, практика такая, попадает человек, ну, с явными странностями, значит, к правоохранителям, они его некоторое время удерживают под арестом, как эту няню Бабакулову, да, а потом отправляют уже в лечебное учреждение. Хотя, казалось бы, сразу же нужно получить постановление на производство судебно-психиатрической экспертизы и сразу же смотреть, что с человеком происходит. Вот, вот сейчас. понимаете, Потому что потом ну, может наступить ремиссия, может еще что-то там случиться, может наоборот, он съедет дальше. В Следственном комитете подтвердили факт обыска в мэрии Пензе. Ну, продолжаются, в общем-то, все эти вещи. То есть, это один из элементов запугивания, один из элементов показать, что вот Эгигей тут борется с коррупцией, там борются с чиновниками. Как я говорил, уже одна дама в Государственной Думе била себя в грудь и кричала, что мы последний рубеж обороны между, значит, там офигевшими чиновниками на местах, ну вот как в мэрии Пензы и, и народом. То есть это такие защитники. Вот здесь Путин, вся вот эта вот хренота там, которая с ним идет. Они все защитники такие. Народа. В коме задержан криминальный авторитет Пичугин с подельниками? Ну это был еще вчера, да, вернее 20, ну да, вчера и позавчера даже вернее. И он я так понимаю, как-то его связывают с теми группировками, которые дружат с Вовой. И говорит, вот видите, там даже задержали криминального авторитета, который там как-то дружит с теми, кто дружит с Вовой. Да, но я говорю, что сейчас это вообще никакого значения не имеет. Вова может там маму родную задержать, если нужно будет отбиться, так сказать, от, от волны народного гнева, который поднимается. А глядя на Белоруссию, наверное, они сильно струхнули. Их, наверное, тряхануло здорово. И нам, кстати, это не помогло. Если кто-то думает, что для нас это хорошо, нам это здорово повредило, потому что они поняли, если там восстают в Белоруссии, то здесь уж... Я, я бы рад был, если Вове объяснили, что в Белоруссии восстали, потому что там это рука Москвы. Там это спецслужбы, тогда, тогда, может быть, это было хорошо, а если этого нет, то есть такого объяснения, то тогда плохо, потому что меры будут принимать здесь. Посмотрим, что дальше будут, как развиваться события с этим Пичугиным. Осужден участник атаки на псковских десантников у высоты 776. Как ты думаешь, сколько он получил? Пожизненно. А до этого сколько у него было? Пожизненно? Да. Серьезно. Да. Он получил пожизненно первый раз, а сейчас он получил 13 лет. И методом частичного сложения ему дали пожизненно. Круто. Да. Частично сложили. Пожизненно и 13 лет, и получилось пожизненно. Да, вот. Математика от российской... Да, системы да, да, системы. да, да, да. Ну, конечно. Вот, надо напомнить, что у этой высоты там погибли десантники российские и там полегли также чеченские вот эти боевики очень много людей там погибло и с той, и с другой стороны неизвестно сколько, то есть разные цифры даются мягко говоря вот но можно сказать, что и те, и другие, наверное и другие, наверное зря там погибли просто потому что то, что впоследствии произошло показывает, что... Ну, представь себе, вот там было очень много людей, да, у этой там высоты 776. Одни люди сейчас сидят пожизненно, ничего больше не сделав. Ну, или там вот как двое последних, которых осудили, им дали 14-15 лет. А другие ничего больше не сделав, а может быть сделав, мы просто об этом не знаем, Сидят в различных министерствах, в парламенте Чечни и так далее. И Эти же самые, такие же. Понимаешь? Да. Вопрос такой, почему одним по 14-15 лет, а другим министерский портфель? Из-за близости к одному только человеку, Кадырову, да? Ну, не знаю, как это вот с точки зрения справедливого судебного решения и справедливого приговора. Я как-то по-другому, в общем-то, воспитан. Если они говорят о помиловании, тогда надо всех миловать, да? А если они говорят о справедливом решении, то это несправедливое решение. Роснефть заключила контракт на покупку нефти в Курдистане. Да, видишь как. То есть, интересно. Иракский Курдистан... Так, а у нас слово такое появилось, до этого не было такого слова, хотя там автономия давно, у нас Ирак был, а теперь иракский Курдистан торгует нефтью с компанией Роснефть. Очень интересно, над этим стоит задуматься. А Шойгу заявил, что российская операция в Сирии прервала цепь цветных революций. Да, то есть была цепь цветных революций, то есть Египет, Ливия, э, это, Тунис, да, там, потом Сирия, и вот, наконец тут прилетели бомбардировщики и прервали порочную цепь цветных революций. Можно все проще сделать, можно вообще термоядерную бомбу куда-нибудь скинуть, там точно не будет цветных революций. Если вы погуглите, что такое цветная революция, я Шойгу э, советую погуглить. Что такое цветная революция? Почему цветная? Не просто революция, а цветная. Я Потому что мирная да. мирная да. революция. Без потерь. Цепь цветных революций прервал Башар Асад, убив 300 тысяч человек. 300 тысяч. Поэтому, представьте себе, если бы произошла мирная революция, были бы такие потери. И стоит режим башара асада жизни 300 тысяч людей и там сколько трех миллионов беженцев да так что молодец шойгу Цветная революция — это комплекс мирных протестов, забастовок, забастовок митингов, демонстраций и так далее, направленных на принуждение власти к выполнению требований граждан или при невозможности договориться о смену правящей верхушки. Первым цветным переворотом считается португальская революция Гвоздик, случившаяся в 1974 году. Шойгу назвал развитие ядерных сил России безусловным приоритетом. А я вот не понимаю, что они собираются развивать и как они собираются развивать. Это, это бред и блев. Никакого развития, никаких ядерных сил не будет. Куда, как они его будут развивать? Но, может быть, они могут развить средства доставки, а боеприпасы они уже никуда ничего развивать не будут и не смогут. Шойгу британскому министру прокомментировал, ответил, мы не думаем, что в их зоопарках вырос тот зверь, что может указывать медведю. То есть Шойгу считает, что все это зоопарк и рассматривает Россию как медведя, да? Или цирк. Или цирк, да, шипитон. вы уже об этом слышали от э, Киселева. Да, да который цирк. про бродячий цирк с бродячими медведями. С цыганами и тувинцами, Это, Так раньше цыгане с медведями ходили, а сейчас тувинец ходит. А вот Рогозин заявил, что российский ВПК с 2018 года начнет разработку наукоемкого оружия. Да, такого вот мужика на этом, которого Рогозин показывал Путину, который на квадроцикле ездил. Его управляли этим. какой? Джойстиком. Ну да, да, лёстиком, и того, который ползал, а у него в жопе лыжная палка. Все фотографии вы видели. Это вот на, наукообразная, э, то есть наука емкое производство и на, э, наука емкое оружие э, в его наверное, понимании. Ну наука -емкое, то, куда можно вхерачить, извиняюсь за выражение денег столько, сколько надо. И где никто ничего не понимает Смотрит там Какой-то ползет с лыжной палкой в жопе День к на дорого стоит Цирк уехал, что-то остался пишет. Пьяный проснулся, кричит, испугался Дьявольский фокус, вечный антракт Ну и так далее Рынок вооружений за пять лет достиг максимума Со времен Холодной войны Да, и тут все аплодируют Ура, какие молодцы Там рынок, причем это ты знаешь Это же все этот бред несут и, и, и та, там тоже же э, с той стороны говорят о том, что видите, там, э, как, как развивается по ценам рынок, по ценам может и развивается, а по ассортименту и по количеству вооружений вообще не растет ни грамма. Я просто пример приведу, чтобы было понятно, То есть там какое-то увеличение там, на 29% за сколько-то лет и так далее, я просто приведу пример. Я помню, когда был Кемп Дэвид, и сразу после этого Садат и Бегин получили Нобелевскую премию мира. Она тогда была что-то 1800, может меньше, может 700, ну, что-то какие-то там денежки такие, а может еще меньше. Врать не буду, не помню, погуглить. И они напополам получили, ну там какую-то копеечку. И, значит, была такая карикатура в советской прессе, Садат идет, а едет на танке Бегин и спрашивает Садата, а вы что купили на свою часть Нобелевской премии? Имелось в виду, что Бегин едет на танке М1 Абрамс, который стоил тогда 250 тысяч долларов, танк. Леопард 2 стоил 200 тысяч долларов, это были сумасшедшие деньги, я залез и посмотрел, вернее не я залез, Сережа попросил посмотреть сколько сейчас стоит м 1 Абрамс 6 миллионов 200 тысяч долларов, он стоил 250, напоминаю, Леопард 2 стоит 5 миллионов 700 тысяч долларов, напоминаю, он 200 стоил. Конечно, при такой динамике цен можно говорить о каком росте в, с точки зрения значит, рынка вооружения. Да, он же в денежном выражении, они в тоннах измеряются, не, не в литрах, да, и, и не в километрах, там, в дециметрах. Число желающих отправить родственников в армию россиян. Что такое, Мальцев, В? это вашего соратника судить будут? Краснодарное число суд над активистом. Мы не знаем по этому поводу ничего. Мандригелей. Мандригелей. Ты выясни тогда. Хорошо, поговорим. Потому что если наш соратник, значит мы вмешаемся моментально. И вообще, если я говорю, вот наши соратники, смотрите, если какие-то проблемы у вас, включая вот того, кто мне написал это письмо, которым я час икс должен был сказать, не надо прятать голову в песок. Надо действовать вот как Алексей, и мы вас защитим, безусловно, но мы можем защитить того, кто сам хочет защититься. Мы не можем защитить того, кто сразу все признает, Берет государственного адвоката, подписывает там, раскаивается и так далее. Это уже все без столя. Число желающих отправить родственников в армию россиян достигло рекорда. А если бы они посмотрели количество желающих отправить в психушку, в дом престарелых и так далее. И вот 64% хотят отправить родственников в армию. Это что такое? Это вообще о чем речь? В целом что-то даже, даже даже в себя превзошел, да, превзошел по это пока где-то на уровне вот белорусов. Отмены, э, вернее, введения виз с Беларуси, это вот где-то на том же уровне. Да. Ты представляешь, 46 опрошенных процентов относятся к сотрудникам вооруженных сил с уважением, 39% с гордостью. 26 возлагают на них надежды, а доверяют 24 процент. Я сразу э, вспоминаю, как анекдот, как два алкаша бухают, сидят. И так наливают. Печка, ты меня уважаешь? Оно вот, а такой уже в хлам. Нет. Петь, ты меня уважаешь? Нет. Петь, ты меня не уважаешь? Васька, я тобой горжусь. Вот так и здесь. Это только в таком состоянии можно испытывать гордость, да? Газпром, вопреки получению Путина, отказался подавать газ Роснефти, не уважают. Э, а помнишь, мы что говорили, что Миллер с Сечиным и с Ротенбергом еще будут такие баталии устраивать? И помнишь, когда меня спросили, что сделает, когда что будет первым, когда подохнет Вова? Я сказал, что первым делом мы еще об этом даже знать не будем, а Миллер снимет трубку, позвонит Ротенбергу и скажет, пошел ты, и бросит ее, вот так будет. Потому что я думаю, у них между собой ну, вопросов друг к другу больше гораздо, чем к нам и ко всем остальным. Россия стала лидером по добыче нефти. Ну, она уже стала давно, то есть больше месяца лидером по добыче нефти э, сместила Саудовскую Аравию. А вот в ОПЕК уверены, что Россия выполнит соглашение о сокращении добычи нефти. Ну, вообще, они там наивные люди, что ли, сидят? Они, конечно, ничего не выполнят. Конечно, сейчас э, мы увидим, что они будут и из какого-то Курдистана, Ирана и так далее тащить нефть. Причем, если раньше они это делали под свои квоты, то сейчас, может быть, даже они свою нефть будут под их квоты грузить. А вот некто Трутнев зовет россиян из-за рубежа ради дальневосточного гектара. Да, ну вот этот Трутнев, наверное, насмотрелся фильмов про Дикий Запад, да? А еще вот этот фильм-то с... кто там играет господи? Том Круз, что ли? как как они приехали с дамой из этого, из Ирландии, да, и там гектары, чтобы на Диком Западе получить. Я думаю, что сейчас времена не те. Люди, которым нужна земля, их единицей осталось. На самом деле очень мало людей, которые желают трудиться на земле, может быть, к счастью, может быть, к сожалению, я не знаю, но это а, так развивается человеческое общество, и так и будет оно продолжать развиваться. И вот прям как к месту Женя пишет нам «Привет, Хунти, из жаркой Флориды». Вот надо спросить да. Женю, готов ли он поменять жаркую Флориду на холодную Колыму, например, где раздают дальневосточный гектар. Как он относится к такой перспективе? Думаю, он будет не в восторге. Да, Женя, наверное... Ну, даже, я думаю, и холодный Бостон никто не захочет менять на Колыму. Эксперт счетной палаты заявил, что отмена санкций на нашей экономике не поможет. Да, молодец. Не нужно быть экспертом счетной палаты, чтобы это понимать. Да, это точно. И тут сразу же после всего этого... Так, куда он делся-то? Вот по, Главный прогнозист Минэкономразвития э -э, решил покинуть. Да, заместитель министра экономики Алексей Видеев. Он считался главным прогнозистом, но решил, наверное, что все. Что, что с прогнозами надо завязывать. Ибо если ты наврешь, будет очень плохо. А если ты скажешь правду, будет гораздо хуже. Поэтому... Да, прогнозисты это те люди, которые в, в такие времена, в общем-то, должны просто катапультироваться мгновенно. В Минтруде предложили установить МРОД для каждого региона отдельно, что говорит о том, что уже там не знают, что делать, и так вот выдумывают. Ну, как серия про экономику в Южном парке, я советую всем посмотреть, как там принимается решение, когда берет Курица, отрубается ей голова, курица бросается на пол, а там квадратики, клеточки такие расписаны, что нужно сделать, куда нужно инвестировать, какие там финансовые интервенции провести. И вот курица на каком квадратике умрет, значит, то и делают таким образом. Это вот я думаю, что именно такими вещами занимаются сейчас в различных министерствах, связанных с экономикой. То есть, Министерство финансов, Минэкономразвитие, Минтруд и все остальные, они именно этим сейчас занимаются. То есть, бьют этих кур и смотрят, где они сдохнут. Песков назвал заслуживающим внимания вопрос об ограничении наличных расчетов. Да, и тут же речь идет не об ограничении наличных расчетов, а о с наличных денег. Налог с наличных денег, представляете, то есть у вас есть наличные, с которых уплачены все налоги, и вы должны заплатить с этих наличных денег еще налог, потому что Песков считает, что это заслуживает внимания. На самом деле заслуживает внимания их поведение. Палата выдумщиков налогов у них, в общем-то, дошла уже до самого края. Ну, я говорю, остался самый хороший вариант, это отнимать деньги на улицах. Ну так, останавливают, дай кошелек, открыли кошелек, так посмотрели, ну половину забрали, это, это справедливо, справедливо, на вторую половину тебе иди дальше. Это, я думаю, такой же вариант, к которому они в конце концов придут, но ну, тем или иным путем. Путин назвал перспективами готовящиеся проекты программ развития экономики. Да. Программы, да, конечно. То есть у них прогнозисты убегают, а программы они готовят. И это очень такой момент интересный. В Госдуме попросили провести ревизию неактуальных законопроектов. Я знаю слово из трех букв на этот счет. Все. Все называются, да. Я понимаю, предложил Мельников от КПРФ, да. И... Понятно, что КПРФ очень сильно недовольны многими законопроектами, но я открою тайну, что многими законопроектами и Единоросы недовольны. И это потрясающая ситуация. Мы много раз видели, как нам просто вламывали какой-то закон, который мы не хотели, а потом через год его отменяли, потому что это херня. То есть, а изначально они не знали, что это такая вот херня, да. Так что все, есть такое хорошее слово из трех букв. А вот есть еще слово из четырех букв, аббревиатура, точнее ЛДПР, предлагает лишить сенаторов Мандата за прогулы и утрату связи с населением. Понятно, откуда ветер дует. Понятно, что не из ЛДПР. Вячеслав Викторович так лапу свою простирает. Говорит, видите, вот в Думе как мы... Он, Владимир Владимирович, вот посмотрите, как мы в Думе вместе, вот все вместе мы работу наладили, а там вот нет никакой работы. Там вот Валя сидит. А там должен какой-то нормальный человек сидеть. Там, да, да, Ну, ну какой-то, да, там должен сидеть нормальный человек от Вячеслава Викторовича. Там, Коль Панков, например. Прости, Господи. Прости, Господи. Никто будет помянутся. Никто стану сказан. Патриарх Кирилл. Да не, Коль хороший. Коль хороший. Давай, да обидеть по все <свят> патриарх Кирилл призвал конфессии РФ э, способствовать снижению числа абортов да я вот порекомендовал патриарх Кирилл с этим вопросом подойти к Путину и сказать ну красть надо поменьше надо определить денежку какой будет получать каждая мама за одного, за двух, там, за трех но за одного денежка должна быть такая на которую можно содержать и ребеночка достойно, и маму хоть как-нибудь. Ну ладно, мы не говорим там про какие-то очень большие деньги, ну чтобы и тот, и другой могли бы хоть не голодными, одетыми быть и вот эту коммуналочку заплатить, и все. И тогда вопрос, Кирилл, снят будет, понимаешь, никаких абортов не будет. О чем речь вообще? Если это будет способ пропитания родить ребенка, то детей появится очень много, вот что они придуриваются, но человек старше меня, но что он не понимает, что че, че он дурака-то включает, какие-то конфессии, должны прибежать и кричать, не надо делать аборты, а чем они кормить-то детей будут, конфессии что ли будут детей кормить? В Единой mm. России подтвердили, что у Кобзона нет иностранного гражданства. О, ну что им за это над орден немедленно дать? Еще какой-нибудь святого Ябукентия еще очередной. Там у него есть уже за это. Как он там что-то? Не за службу отечества, а как он там? Тфу. Ну там первый, второй, третьей степени. Ну, за бесконечный героизм. Да, да, за бесконечный героизм. Ну, на какой-то еще даже. Да. Комиссия Госдумы по этике начала проверку Виталия Милонова. А -а -а. Да, он вот не слишком удачно сказал там фразу эту, да. О чем он сказал? Вот... Про котлы, про котлы. Про какие котлы? Сейчас я вам все расскажу. <клес> Ранее депутат ЗАГС Санкт-Петербурга потребовал от председателя Следственного комитета Бастрекина привлечь Милонова к уголовной ответственности, за, уна... за унижение достоинства православных христиан и, у... и, у... и иудеев. Вот такая скороговорка. А... а сейчас я найду, здесь нет этой фразы, сейчас я ее обязательно найду. Так, ну, не важно в общем-то. Про это в свое время Гелла, да, в Мастер Маргарита сказала, рыцарь однажды неудачно пошутил, после ему пришлось шутить очень долго, да, вот, так и Милонов, он такой вылитый. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, заявил что предки депутатов Петербургского Заветского да, да, да, да, Собрания да. Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника варили христиан в котлах и отдавали на растерзание зверям. Несмотря на это, христиане выжили заветил Вилонов. Странно, но они он имеет в виду. Я не понимаю, что он имел в виду, потому что варили-то римляне. А он, я так понимаю, про евреев говорил, да. да ну, я не слышал, чтобы это было как-то вот. Поэтому что-то он немножко загнался, конечно. Виталий ну, Милонов. Но я говорю. Пошутил он именно так, неудачно. И теперь ему придется очень долго шутить, потому что ему это точно не простят. Да, Вы говоришь? обратите внимание, что все вот эти идиотские законы, которые они сами инициируют, они потом играют в обратную сторону. То есть Поклонская сначала воевала с этой Матильдой, теперь говорят, давайте проверять на экстремизм тех, кто воюет с Матильдой. Милонова проверяют на оскорбление чувств верующих. Это что, скоро Путина за коррупцию, что ли, судить будет? Да, те, кто смотрит и любит фильмы, фильмы с Джеки Чаном, помнят всегдашнюю фразу, которая там, и, кстати, не только там, но еще и в фильмах Брюсли. дракон бьет хвостом. Понимаешь? Это классика. Тот, кто не понимает, что дракон бьет хвостом, он, в общем, ничего в жизни не понимает. А Медведев поручил перевести госсектор на российское программное обеспечение. Да, он говорит, вот как хотите, переводите. Удивительно, представляешь. А iPhone Медведева тоже на российское ПО переведут. Представляешь, у него будет iPhone седьмой с российским ПО. Хотел бы я на это посмотреть. И, ну и все другие гаджеты, которые он очень любит. Он же тоже российский чиновник и представитель госсектора. Надо же его тоже перевести. Путин посмертно наградил Чуркина орден, орденом Святого Ебухентия. Орденом мужества. Да, то есть я не знаю, за что за мужество. За оборону Ташкента, наверное. Но, в общем-то, нормально наградил. А Украина <соспорядок> объяснила решение заблокировать заявление Совета Безопасности по Чуркину. Я уж не знаю, что там за заявление, но, наверное, о том, что он всех лучший был, постоянный постпред, да, лучший постпред, и так далее, и все скорбят весь мир, челом бьет, да. А вот Сергей Лавров посвятил стихи Виталию Чуркину, я стихи не читал, но как только я прочел вот эту фразу, Сереж не даст соврать, я сразу же прокомментировал, Про деклай декламировал, погиб постпред, не больно честен. Ну, имея в виду, погиб поэт, не больно честен, погиб постпред, не больно честен. Очень мне сразу это э, как-то в голову пришло а быстро. Вот Путин, Путин назвал Жвачкина временно исполняющим обязанности губернатора Томской области. Любимой женой назвал. Путин назвал Жвачкина любимой женой, да? Ну да, видишь, он пытается поменять быстренько всех губернаторов, чтобы как-то вот этот вот э, старый груз вот этого геморроя, который был устроен по всей России, он не висел. Видите, у вас новый губернатор. Ну как вот выступали, э, говорят, коммунисты, на том митинге, куда не попал Леша, и рассказывали о том, какой плохой губернатор Приморского края, но никто слова не сказал про Путина. То есть достаточно поменять плохого губернатора, а тут хороший Путин остается, и все, и все будет классно. Путин посоветовал Собянину продолжить снос хрущевок ну это о чем мы говорили то есть как только какие-то там заявили про снос хрущевок было понятно что они заявили это не сами по себе что им подсказали что они должны заявить и видите общественность такая по просьбам трудящихся мы все это делаем и есть кто-то думает, что этот снос хрущевок это в общем-то такой правильный путь ну, в конечном итоге, конечно, правильный. рано или поздно надо сносить хрущевки, но есть более неотложные сейчас дела, и я так понимаю, что это с точки зрения бизнеса очень хорошо. Путину подсказали, наверное, друзья Ротенберг, или те, кто здесь в Москве бизнесами занимаются. Одна из ключевых сегодня новостей, в Кремле заявляют о необходимости высокой явки на президентских выборах, и уже чуть ли не проценты посчитали. Ну, естественно, 62,2,2, и и или там сколько, ну, как у Володина на всех участках были, да, там. И это, это совершенно понятно, но меня знаешь, что беспокоит? Меня беспокоит то... Сколько сейчас говорят про президентские выборы Которые будут более чем через год Раньше такое бывало Никогда такого не было Даже когда Путин второй срок досиживал И вот такие вот фотки вешал Где она эта фотка? Где Путин? -то? Ты сейчас повесил мне... Ты его не повесил? Сейчас мы его быстро вернем ну, не Стой, надо. Нет, мы быстро сделаем он должен здесь висеть. Висеть. Он должен висеть, это я даже не сомневаюсь. Вот у меня прям даже сомнений никаких нет, что он должен висеть. Но пока не висит. Но пока не висит. Ладно. Что, нет его здесь? Нет. А что там было? А, был... Кстати, очень легко найти, было интервью «Консомольской правде», когда Путин говорил о том, что второй его срок – это последний, и он рассказывал о том, что он будет делать в последний свой срок. Да, он там на лошадке сфотографировал. Да, как он передаст власть там Передаст. Передаст. Передаст. Вот. И даже тогда, если вы помните, за год до выборов еще не было ничего, никак, никаких разборок таких серьезных, да? А сейчас они уже начались, уже говорят, какие должны быть цифры и так далее. То есть людей строят, под что они их строят, к чему они готовятся. Я понимаю, к чему они готовятся, а к революции готовятся. Ну и также вот сообщается о том в очередной раз, что Кремль не рассматривает вопрос переноса сроков угу. проведения голосования. Как бы вы думали, почему? Потому что такой шаг свидетельствовал бы о слабости власти. То есть все их остальные шаги свидетельствуют ну о силе, да. а вот этот свидетельствует... То есть власти. не то, что он там незаконный и так далее, а вот у них понимание есть слабость и сила, и все. У них нет понимания законности, и у них даже нет понимания целесообразности. Десятки молодых людей устроили погромы в Стокгольме. Ну, классическая ситуация. В Стокгольме всегда устраивает погромы, в общем-то. И я думаю, надо больше информации посмотрим. Мы уж помним, как в одном из районов Стокгольма отключили свет, и через шесть часов там ад начался, да. А для Путина подготовили семистраничный психологический портрет Трампа. Как ты думаешь, сколько он стоит, этот портрет Трампа? Бешеных, наверняка, денег. Под это списали какие-то миллиарды, наверное. И там кучу всяких аналитиков, там пригласили, я не знаю, разведчиков там, и так далее. Заплатили по девятке кучу денег тем, которые слили якобы информацию. А нафига вопрос. Ой, вопрос, нафига ему семистраничный психологический портрет Трампа? Они что, исходя из этого портрета, могут какие-то выводы сделать, что ли? Чушь они, вообще. они вообще могут какие-то выводы сделать, на основании чего бы то ни было. А вот Трамп назначил советником-ветерану войн в Персидском заливе, для того, чтобы было понятно, что это должно было случиться, что советникам по национальной безопасности... Более всего, вероятно, должен стать военный. В данном случае генерал-лейтенант Макмастер его. Фамилия Реймонд зовут, а Герберт Реймонд Макмастер. Вот и э, не надо 75 во лбу иметь, и семистраничный доклад иметь, да, чтобы понять, что, ну, наверное, советником по национальной безопасности станет. Вот такой генерал-лейтенант. то есть можно же было даже уже предвосхитить это все. США приостановили помощь вооруженной оппозиции Сирии. Да, вот я думаю, что это временное явление. Потому что помощь Соединенных Штатов это система мер. Нельзя ее приостановить, потому что тогда нужно будет... Какие-то подгребать другие щупальцы. Поэтому я думаю, что это вот так, вот такая временная мера. Или просто заявление. Вице-президента США встретили в Брюсселе флагом с лишней звездой. У меня вот угорают. То какие-то гимны не те. То флаг напечатали американские с 51 звездой. Это вот захочешь не напечатаешь. И она там не лезет. Ну, они же там вот построчно, куда, да, куда куда, ее засунуть-то? Да, и вот все это происходит очень весело, конечно. И в Брюсселе запретили производство фуа -гра. Не знаю, связано ли это с флагом Америки? Нет, конечно, это не связано. Это связано с защитниками животных, которые говорят, что вот гусей очень мучают, когда делают у них 100-граммовую печень. В общем поэтому они... Не должны эти гуси претерпевать такие тяготы и лишения. Их нужно... Как граждане России. <связывая> Не <связывая> должны такие. <связывая> Наш любимый Барак Обама занял 12 место в рейтинге американских президентов. Вот, попомню, мое слово пройдет совсем немного времени, когда он будет занимать, ну, как минимум, четвертое место, я думаю, после Франклина Рузвельта. Ну, после, конечно, Авраама Линкольна, после Джорджа Вашингтона и Франклина Рузвельта, Голлано. А Рейган? Вот, и... Нет, ну там вообще где-то чуть-чуть дальше даже. Обама уже сейчас. Понимаешь, поэтому, в общем-то, я думаю, что Обама реально займет крутой пьедестал. Точно так же, как Авраама Линкольна, при его жизни особо никто сильно не почитал, да? Да. Высший суд Вены удовлетворил апелляцию прокуратуры на экстрадицию Фирта в США. Фирташа. Фирташа. Да, конечно, Фирташа. Это того бизнесмена, который вы помните, там чудил на в... в... Украине, да, его в Вене прихватили, и вот теперь отправляют в США. Я так понимаю, что США это такое чистилище, куда отправит многих. Очень многих. Вот Фирташ не первый и, я уверен, не последний. Спрашивают вас, будет ли когда-нибудь авианосец Обама? Я думаю, что вообще тема авианосцев у американцев, она будет продолжаться. Хотя она уже не имеет смысла, мы же понимаем. Но это такая дань моде, дань уважение там Второй мировой войне, у них с авианосцами связано там нечто, да, они при помощи авианосцев во Второй мировой войне так хорошо разнесли японцев, что теперь не могут остановиться, будет, конечно, какой-нибудь э, Обама как, какая-нибудь посудина будет, и, ну, он, может быть, будет не такой авианосец, как это, в нашем понимании, будет каких-то дронов нести, которые в себе будут еще меньших дронов нести, там какие-то будут ракеты, которые будут где-то разлетаться из них, там дроны будут выскакивать и так далее. Но это что, это моя мечта теперь, приземлиться на Обаму, на Як-1. Порошенко призвал Евросоюз усилить санкции против РФ из-за признания документов ДНР и ЛНР. Логично. И вот Украина согласовала с Россией передачу 12 заключенных. То есть процесс пошел, это очень хорошо, то, что, в общем, Савченко, Савченко начали, в общем, хорошо, если как-то это будет продолжение. Во Франции задержали троих по подозрению в теракте, я думаю, почему не 30, то есть там можно и 30 задержать, и 300, и даже 3000. Мари Пен отказалась надевать платок для встречи с муфтием Ливана. Во-первых, а зачем она с муфтием Ливан то встречалась? Ну, платок понятно, почему она не одела. А зачем с муфтием-то? ей от этого, от встречи с муфтием Ливана? На побережье Ливии обнаружили тела 74 мигрантов и не пишут, из-за чего они погибли, то ли утонули, то ли их убили. Но я думаю, что если бы их убили то ну, мы бы эту информацию знали. Это было бы в средствах массовой информации отмечено. На побережье Ливии Нет, уже, это да, я, да, президент Азербайджана назначил, назначил свою жену первым вице-президентом. Ну, правильно, что? жена первый вице-президент. Представляете, вот, как, как легко проводить совещание с вице-президентом. Можно прямо это даже как-то прям проснулся и тут же совещание провел с вице-президентом. На ночь можно провести еще совещание с вице-президентом. но на самом деле, таким образом Алиев обеспечивает преемственность власти. То есть он получил власть от папы на всякий случай. Я не знаю, может быть, он болен, может быть, еще что-то решил чтобы жена могла проконтролировать и стать в случае президентом. А вот в Нагорном Карабахе проголосовали за проект новой конституции. Угу. Ну, видишь, там, тут первый вице-президент появился. В Нагорном Карабахе своя конституция скоро появится. Я думаю, что соответствующая реакция будет. У Баку. Негативно имеется в виду. Министр обороны Польши запретил генералам говорить с президентом. Да, с президентом Андреем Дудой, Дудой нельзя говорить а, военным напрямую. То есть только через него. Причем это распоряжение было отдано в устной форме еще осенью. А сейчас вот вырвалось. А прибалские солдаты НАТО задержаны за бесчинство. Такое слово мне нравится, очень такое, 19 й бесчинствовали солдаты НАТО в Клайпеде. Я бывал, очень люблю город Клайпеда. служил я на Курской кассе, но я там не бесчинствовал. Я думаю, что в Кремле некоторые люди, да, даже мы знаем их фамилии, имена и отчества, очень позавидовали бы, чтобы им тоже можно было сделать так, чтобы никто не мог разговаривать с Путиным, кроме них, чтобы все через них. Чтобы... Ну да, да, да. Дроны с огнеметом поручили, поручили удаление. удаление мусора с ЛЭП. Да, провинция Хубей э, в Китае. И там теперь дроны испытываются с огнеметами, которые сжигают мусор на ЛЭП. Представляешь, ну то есть если такой дрон немножко интеллекта, то можно его просто запускать, он самостоятельно летает и будет сжигать все, что, что ему нарисует там. Ну, вот э, реальное оружие, то оружие, которое будет вылетать из тех э, авиаматок, так скажем, беспилотников, которые будут на авианосце «Обама». Такие же. Ну, только не факт, что будет огнем, я думаю, там много будет поражающих факторов и... Какие-то ядовитые вещества. Типа вот этих иголок, которые, которые в собаку хотели, а попали в бабку. Вот такие же вещи будут. Ракета-носитель Falcon 9 отправила к МКС корабль Dragon с комплекса 39А. Вот так. Пишет Мальцев, выводи всех на улицу. Мальцев не сможет всех на улицу вывести. Люди должны выйти сами. Это главная идея я могу только способствовать, как говорит Сережа Перепеченов, Мальцев не может быть вместо вас, Мальцев может быть вместе с вами. Да, и мы говорили о том, что сейчас в общем-то они прорабатывают не прорабатывают, а отрабатывают вот эти с Фелконом, с этим девятым какие-то, ну, Упражнения, так скажем, экзерциции, да, которые в конечном итоге приведут к созданию новых вариантов космической техники. Это совершенно очевидно. То есть мы, мы видим, что там очень активное движение. К более, как бы сказать, прогрессивным системам. Индийские ученые, заявили, Мальцев, что с сайтом месяц назад отправил заявку: ни ответа, ни привет, то как? А чё, о чем речь вообще? С каким сайтом? с заявку мне сайтом? А два месяца назад отправил заявку, ни ответ, ни привет. А я не знаю, о чем вы говорите, вы напишите. Помнишь, как это, эстон, эстонцы? Ни ответа, ни привета. Индийские ученые заявили, что добыча гелия-3 на Луне избавит мир от нефтяной иглы. Я думаю, нефть, мир от нефтяной иглы избавит не гелий-3, а гораздо более примитивные вещи. Да, Это несколько на сегодняшний день экзотическое топливо. То есть нужно слетать на Луну, добыть гелий-3, привезти сюда. Здесь построить термоядерный реактор который будет холодным синтезом, давать целую кучу электроэнергии. Причем вот даже тут я подсчитал, сколько, что-то куда-то убежали эти цифры, но там какие-то космические у меня получились цифры, исходя из этого. Нет, вот есть их официальные, я просчитывал, что-то у меня другое получилось. Вот Одна тонна гелия-3 с 670 килограммами диетерия высвобождает энергию, эквивалентную сгоранию примерно 15 миллионов тонн нефти. Ну, нормально. В общем-то, эгегей. Но я не думаю, что все наши... Чайнее и надежды нужно устремить на Луну. Я думаю, что здесь масса энергии электрической в свободном полете, да, которые можно совершенно спокойно получить. То есть то, что мы видим, происходит недалеко от плотных слоев атмосферы, где миллионы молний бьют, где в электролизованность атмосферы такая высокая. Я думаю, мы научимся... Получать это электричество очень скоро. И не только такое. То есть и масса других вариантов. Вокруг Марса формируются кольца, заявили ученые. Да, но ну мы до этого не доживем, когда Марс станет маленьким Сатурном. такой, Маленький Сатурн. Раскопанные заключенными ГУЛАГа сушельки э, прояснили историю э, Берингийского фауны да видите вот оказалось сейчас российские израильские американские ученые мумифицированных сусликов изучать которых в сорок шестом году в гулаге в якутии раскопали и в общем то когда говорят что вот мы не знаем что и для чего как говорят, что бог не делает то к лучшему да а вот вы можете обижаться, там прикалываться, но представьте, те заключенные, которые там умерли в этом гулаге в Якутии, которые делали железную дорогу, которая ниоткуда и никуда, то есть она просто никакой пользы никому не принесла, а выкопали вот этих сусликов, которые принесли хоть какую-то пользу, да. То есть масса людей, которые вообще никакой пользы не принесли. То есть как те куры, которые вырастили, закололи, а она протухла. Это вот всегда у меня человек, который не приносит пользу, он, я его всегда сравниваю внутренне с курицей, которая протухла, из которой ничего не успели приготовить. Вот это вот. Ученые научились определять талант человека по цвету глаз. Да, представляешь, какие молодцы. То есть теперь можно это... Вот теперь расскажите этим ученым про то, что расовая теория недостоверна. Не да, каждый, каждый день я противник расовых теорий по, в общем понятным причинам. Потому что, в общем мне кажется, нормальный человек не может рассматривать их как такие ну, базовые, да, но с каждым днем мы все больше и больше получаем таких сведений, которые говорят, что в этом есть рациональное зерно. Именно рациональное зерно, не как базовый принцип, а как система, на которую можно опираться для дальнейшего, так сказать, развития человечества. Вот видишь, вот говорят, что люди с голубыми глазами более талантливые, чем с карими. То есть я уже человек второго сорта поэтому признаку, а, призну, я, Вера, а вот ты вот. первого, видишь, какая прелесть. Такие вот интересности. Дедушка Определ... Адольф бы оценил <laughs> такое, такое заявление. Вот, и определен самый опасный возраст для вождения. Опять я тут попадаю в самую хреновую группу от 45 до 59 лет, а больше даже и не рассматривали. Да. А самыми надежными оказались молодые девушки и парни в возрасте от 18 до 24. То есть да. я безопасный, талантливый, да, с да. голубыми глазами. Так что давай, вот еще тут Пол Маккартни и Ринго Стара объединили для записи нового альбома. Очень хорошо, хотелось бы послушать. Очень люблю Битлз Пол Маккартни и Ринго Стара. Жаль, что Харрисона и Леннона нет. Да? И в небе над Сингапуром была видна огненная радуга. 15 минут, говорят, была огненная радуга. Интересное явление. Давай отвечать на вопросы. С удовольствием. За вами пришли, пишут. Да нет, у нас постоянно кто-то ходит, заходит. Так что... Женя вот нам отвечает. Далее будут красные глаза, пишут. Женя нам отвечает, что э, гектар на крыме, да не вопрос, терабайтный интернетный участок, и я в теме. Да, ну <говорит> да, конечно. Нет, мы понимаем, что сейчас на самом деле районы Крайнего Севера, может быть даже Антарктиды через какое-то время будут более востребованы, чем южные районы, потому что там холодно. То есть то, что... Э, питается электроэнергией, требует охлаждения. А там оно естественно, особенно в Антарктиде, в Антарктиде, в Арктике. Пишет, надо лететь на Марс. Ринга Старый. Это точно. Он... по Ринга Стар 40-го года, 7 -го июля. 7 июля 40-го года. Не ошибаюсь, я. И я затих жду. Ошибся или нет. Что у меня с памятью. Еще а, раз, у вас... 7 июля 40-го года. Да, север. А -а -а -а. 76 лет, Дядя. Помнят руки-то, да? Ну, то есть, мозги еще хоть чуть-чуть работают. А это хорошо. Так. Вячеслав, когда посетить Киев? Да, даже не знаю, но, в общем-то, стоит, конечно, посетить. И сейчас вот мы думали и в эстонию съездить владимир из саратов Синтеза передает нам привет и просит передать привет саратов Синтеза. володь привет привет да. а может Приехать и спеть вам революционные песни. С удовольствием. После марша Немцова. Можете вообще на марш приехать Немцова. Вячеслав Епшев. И после марша пойдем. Будет время. И споем песни. И я вам подпою. Помнишь? Пусть нам подпоет седой боевой капитан. Капитан. И помимо каких-то плохих новостей, как у нас это зачастую бывает, это, в общем-то, следствие нашего названия, да, а, есть и хорошие новости, сегодня день рождения у нашего товарища, соратника, сподвижника, сторонника, как вы еще назвать, и просто хорошего человека, Александр Расторгуев, да. из Санкт-Петербурга, он нас смотрит, я вижу. Саша в... Расторгуев, привет, в чате, и да, и мы пишет. тебя поздравили, поздравляем еще раз все вместе да. уже, от души, очень он преданный делу человек очень правильный человек и от всей души мы желаем здоровья, счастья семейного благополучия ну и не ждем, а готовимся ура, ура. Вячеслав Буковский говорил, что власть от расправы останавливает страх Опа, убежала перед цивилизованным миром. Однако в октябре 1993 никакой страх не помешал расстрелять людей из танков. Вы не опасаетесь этого. Да, ну, Белковский, возможно, это говорил, но это же не один фактор. Еще а, можно там положить болт на цивилизованный мир. Можно на все положить болт, но нельзя положить болт на тех людей, с которыми ты хочешь расправиться, да? Получается, как в том анекдоте, помнишь, когда мужик идет по парку и двое на встрече, один другому говорит, давай ему дадим, Или, а если он нам, а нам-то за что. Вот власть рассуждает вначале так, как эти люди, но когда начинаются вот такие вещи, как сейчас в Белоруссии, то возникает вопрос, а кто кому даст, а? И вот э, тогда нет вообще никакого желания никуда стрелять. Тогда начинают увещевать, рассказывать про то, какие вообще все добрые, что в одной стране живем, одно дело делаем и так далее. То есть, когда чувствуют силу, э, в ответ не применяют силу. А зачем можно остаться без башки? Где у, Пу у Путина гарантия, что он отдаст приказ, а его выполнят? Вот представляете, такая ситуация, он отдает приказ, пуляйте, а им говорят, они а молока, да, и все. И ты уже такой приказ отдал, который тебя совершенно спокойно в трибунал притаскивает, и в этом трибунале понятно, что будет. Какой смысл такие приказы отдавать? Там можно еще что-то помумить, там схватили, притащили в трибунал, ты там начал рассказывать, что руководствовался исключительно интересами трудящихся, и так, доказывайте, да? А когда есть, вот как у Януковича, да, он говорит, у меня нет, я ничего не подписывал, там все говорят, да, он собирал совещание, отдавал команду, он говорит, я ничего не подписывал. Сейчас докажут, что он отказал, отдавал команду, но его из-под земли достанут. А если не докажут, то он может и соскочит. Вот это главный вопрос. Что думаете, воу дурак, что ли? Ну, он, он, он, он, он, он, он, он, не до такой степени, да? Так, что там еще, Серега? вот вопрос, почему вы не можете провести свой соцопрос с помощью перископа, сегодня проводили соцопрос в Саратове, процентов за то, чтобы Путин правил пожизненно, но сделайте свой опрос, покажите, что это все туфта, ну во-первых, нам честно говоря, просто некогда это было но надо сделать, а во-вторых, как вы себе представляете, подойти на улице к человеку фактически в тоталитарном обществе, включить камеру сказать ты за Путина или не за Путина? А? Сколько вы хотели получить? Я думаю, что если мы сделаем то же самое а, и будем разговаривать с людьми, которыми не будем показывать лица, то мы получим со, уже совсем другие данные. Как минимум наполовину. Да мы их уже получаем. Да мы их уже получаем, да. Поэтому... Вот я, честно говоря, защитников Путина видел только этого нодовца, вот в воскресенье того с глазами, как у вареного судака, то есть совершенно отмороженного какого-то, который там, и то и не факт. Если с ним поговорить, он может и, и согласиться с нами. А всех остальных, которые там, а вот если не Путин, робко, так если не Путин, то кто-то. Ты что-нибудь ему. Вот мы ехали с тобой. С водителем, да, таксист. с таксистом, который нам начал чехлять, какой хороший Путин. Ну, достаточно было, наверное, секунд 20, чтобы я сказал все, что думаю про Путина. Водитель фух, выдохнул, сказал, да, блядь, ты прав, это такой и так далее. И то есть совсем другое, понимаешь? Да, что ты хотел все верно, хотел сказать, что все верно. Ну давай, Сереж, вот ты будешь в Саратове, проведите там опрос. Хорошо. Да, проведите прям на камеру опрос. Как-то... Вместе с Путиным, да, как в том анекдоте. Ты тогда донат прочитай, или ты все уж прочитал? А, Витебск пишет нам 5, 11, 17, удачи до и после, Спасибо. А... Так, ну, сообщение Жени про Колыму и, <схем> и Флориду мы уже ä, читали. Евгений Москва пишет. Спасибо. Спасибо Евгению из Москвы. А, а -та -та -тан -тан -тан -тан. А, Егор тут спрашивает, подарите ли вы ему машину. Не знаю. Кому? Егору. <схем> Некому Егору. Егор хочет машину. А, Инквизитор Степан пишет. Не ждем. <схем> Спасибо. Лидия Баранова пишет третий год вас слушаю и третий год не плачу ни налоги ни штрафы. Ну и правильно. Что я могу сказать? Молодец. Так и что-то хотела прочитать. А там написали Ботокс не вызывает слабоумие. Ну, вызывает вызывает там да. Ну я вполне допускаю что влияет, конечно, ботокс к чему? Ну, давайте откроем, еще делают ботокс и из токсинов бутулизма. Да, палочка бутулизма. она очень ядовита если ее там принять внутрь то все уж никто и не спасет да. а если делают там какую-то специальную вытяжку из токсинов которые она вырабатывает вот это и есть ботокс. И он разглаживает там что-то. Но я не знаю, как это. И я не биохимик, думаю, что. Но я бы не подписался на такую фигню. Ну, честно скажу. Хотя я не биохимик, может быть, это очень полезно, но, но я бы не подписался. Скажите, пожалуйста, какого числа марш Немцов? 26 воскресенье в 13.00. Вот бегущая строка идет. Станция метро. Значит, горьковская, да? Пушкинская или Чековская? Да, да, да. Страстной бульвар. 5. А, да, да, да, да конечно, какой-то. За кинотеатром. Тверская, Тверская кинотеатром. раньше Горьковская называлась, да. Вот, и... 26 февраля, 13.00, сбор за кинотеатром России, Страстной бульвар, 5. В Питере. Марсово поля 14.30. 14.30. Так, ну что, давай еще на вопросик ответим и будем заканчивать. Спрашивают вас, слышали ли вы про сенсационную, экстренную, срочную э, пресс-конференцию НАСА, которая состоится завтра в 21 час. Не, я не слышал, но периодически мы помним, что объявляется срочная, сенсационная э, пресс-конференция, потом вдруг пауза. И она в это время не, сто... не стоится, ее переносят, а потом говорят нам какую-то херню про Марс, там еще про что то Мы уже с этим сталкивались, помнишь, мы комментировали, что... Причем говорят то, что мы уже знаем несколько месяцев. Помнишь, я показывал, да. даже информацию брал, показывал, знаем эту информацию как минимум два месяца, да. или даже иногда полтора года, а они преподносят как сенсационную, то есть... В прошлый раз, я так понимаю, что они хотели что-то другое сказать, но не решились. Что сейчас будет, я не знаю. Ну что, спасибо, что вы нас смотрите. в февраля солнечное затмение. Посмотрим. Я в жизни много видел затмений. Посмотрим еще одно. Вот человек пишет, просто, просто простой мужик. Выберите меня президентом России, не пожалеете. Я уверен, что вот этот просто простой мужик в 150 миллиардов раз лучше Путина. И, и что вот любой вот из этих, кто сейчас пишет, Гораздо лучше Путина будет, вот любого выбирай и будет гораздо лучше, вот любого вообще, вот можно даже, даже независимо ни от жизненного пути, ни от опыта, ни от интеллекта, ни от места работы, ни от пола, ни от чего, любого вытаскивай, потому что Путин нужно понимать, это система. Вова это коррупционная система, это негодяйская система, уничтожающая русский народ, вот что такое Вова, поэтому если ты выбираешь даже совершенно негодячего, просто кота берешь и выбираешь его президентом, это уже отсутствие всякой системы, да, это уже лучше, чем негодяйская система, которая нас обворовывает, унижает, бросает на войну и так далее, поэтому я совершенно согласен с этим человеком. Да, спасибо большое, до свидания.